всем привет дорогие друзья мы продолжаем понять по бирже битморт здесь у нас опять очень крутые бонусы очень как говорится много разных приколов добавили как вы знаете до сих пор продолжается противостояние между биржами каждый борется за клиента кто как может соответственно что они делают? лучше функционал повышает комиссии вплоть до того что они нам отдают до 100 процентов комиссий соответственно Раньше здесь было в районе 60% комиссионных. Сейчас мы можем получить до 100% комиссионных. Если вы посмотрите, здесь есть очень-очень крутые ребята, которые на комиссиях просто сделали себе, скажем так, состояние. Соответственно, я сделал себе тоже новый аккаунт. Надеюсь, вы также зайдете по моей ссылке. Я получу бонус. И вы точно также сможете приглашать людей и на этом зарабатывать очень-очень хорошие бабосы. Как видите, у кого-то по 6, по 5 битков. там. Почти под 7 битков. Соответственно, здесь все просто. долетаем, регистрируемся и просто-напросто приглашаем друзей. Всякие еще дополнительные моменты, плюхи идут. Ну, конечно, как вы видите, для людей с американским гражданством это может быть не актуально. Ну, или же просто использовать VPN и другие какие-нибудь паспортные данные. Соответственно, и можно продолжать работу. С этим все просто, все понятно. А, по поводу стейкинга. А, стейкинг очень хороший, очень щедрый. Главное выбрать для себя правильную монету, в которую вы верите. А, просто, если вы не умеете ни торговать, ни на споте, ни на фьючерсах, хотите хотя бы даже просто этим заниматься. Просто-напросто, допустим, образно купили этот же акции, да? Акции Infinity. на 30 дней закинули, 58% у вас получается будет. От количества монет, которые вы с загнали, 58% сверху. 60 дней 62%, 90 дней 68%. Поэтому, да, конечно, курс может подняться вверх, может точно так же и упасть. Ну, в принципе, это как по мне безопасный, нормальный, хороший вариант в плане заработка. С этим все понятно. NFT, -хи. кстати, у меня вот сейчас есть лимитированная версия. Которая больше не будет NFT от BitMart. Всего их вроде бы 10 тысяч было этих NFT. И больше их никогда выпускать не будут. После этого, ну сейчас ее можно купить, эту NFT в маркетплейсе. Она стоит в районе 160 долларов. Но опять же, и что она дает? Эта NFT дает то, что вы можете без комиссии сами здесь спокойно торговать. То есть это хороший, как по мне, бонус. Вы не будете никакие комиссии отдавать, просто будете торговать в чистую. Ну, соответственно, вы можете помимо этого другие NFT подобрать. ну я не знаю, если вы возьмете nft Битмарт так чисто на, на хранение, спустя какой-то промежуток времени, я думаю, цена на эти NFT вырастет и на них будет хороший спрос. Также, если зайти в лаунчпады, по лаунчпадам тоже, как один из вариантов, в принципе, надежного инвестирования. Смотрим проект какой-нибудь, который нас заинтересовал. После этого залетаем сюда, скажем так, старимся до начала торгов, покупаем монетку. Ну, как видите, здесь завершено, завершено, закрытые проекты закончились. Но, тем не менее, если бы вы успели сюда зайти, какой-то, но ну, они тут постоянно новые проявляются, вы бы могли, допустим, купить образно по 32 цента монетку сразу же после листинга, то есть вы покупаете по минимальной цене, цена уже автоматом становится выше. И как минимум 50 процентов вы сможете получить. Также, э, в основном все такие весомые листинги и обновления кидают у нас Твиттер, так что залетайте, наблюдайте в Твиттере за всякими новостями, обновлениями. И вот еще один моментик для тех, кто вообще, скажем так, не хочет ничем заниматься, там не торговать и нет у него денег на это. Можно просто-напросто поучаствовать в разных европлокистарах, там типа таких подобных. Аирдропы, в которых вы выполнили минимальные задания, писали свои ID с биржи, подписались там, да, на Twitter, на Telegram, на 1, на 2. Все. После этого вы просто можете ожидать получения своего подарка. Так что такие вот дела. В общем, ребята, а, накидали сюда очень-очень много разных приколов На которых можно Очень хорошенько подзаработать Так что вот такие дела у нас Ладно, пишите комментарии Ставьте лайки, подписывайтесь на канал а, Так что на этом у нас все Видео подходит к концу Надеюсь у вас будет хороший профит В этом году, несмотря на все неприятности Ну, как-то так Давайте пишем комментарии Ставим лайки Всем удачи, всем пока